Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим, как настраиваются рабочие пространства и слои. Сразу хочу сказать, что большим преимуществом есть то, что с помощью рабочих пространств и слоев мы можем использовать один монитор. Это очень удобно. Итак, начнем. Вы видите, уже у меня настроено рабочее пространство. Здесь у меня находится вот 5-6 графиков. И здесь у меня находится переключение э, слоев. Если вы используете не один инструмент, а несколько инструментов, для удобства анализа и переключения между ними, вот существуют такие слои. Смотрите, я вот сейчас нажимаю, вот у меня слои переключаются, вот сейчас доллар-рубль, теперь фьючерсный индекс РТС и Сбербанк. Ну и так далее. Вы можете настроить сколько угодно слоев и вот так между ними переключаться, что очень удобно использовать это на одном мониторе. Итак, начнем настройку рабочих слоев. Настройки. Нажимаем рабочее пространство. Для того, чтобы создать новое рабочее пространство, мы вот в окошечко кликаем мышкой и давайте напишем Тест. И сохранить. Мы видим, оно у нас появилось. Тест сохраненное. Теперь мы его сохраним еще в файл. Это нужно для того, что если вы будете переустанавливать систему, или вы будете в дальнейшем какие-то настройки изменять, в принципе, вот, чтобы потом не настраивать, вы нажимаете на тест и загружаете из файла, и у вас рабочее пространство все это подгружает. Нажимаем сохранить файл. Так. Здесь у меня уже есть один тест. Ну, давайте я напишу здесь тест один. Вот все. Нажимаю сохранить и закрываю. Теперь я хочу добавить еще какой-то э -э слой. Что я делаю? Я захожу опять в настройки и нажимаю настройки в слоев. Э -э как добавляется новый слой? Здесь мы пишем, к примеру, фьючерс евро-доллар и нажимаю добавить. Смотрите, сразу появляется чистая область и все графики у нас исчезли. Почему так получилось? Потому что мы добавили новый слой. Теперь обязательно, смотрите, вот у нас только осталась панелька Select Layout. Здесь еще не отображается наш слой евро-доллар. И мы теперь нажимаем обязательно открыть панель переключения слоев. Смотрите, я нажимаю и вот она у нас здесь появилась. Так, все, слой создан, рабочий слой закрываем. Теперь приступаем к его настройке. Вот я настроил рабочее пространство для фьючерса евро-доллар. Так, теперь смотрите, обязательно после того, как вы это все добавили, вы э, заходите в настройки, рабочее пространство. Так, теперь выбирайте свое рабочее пространство. Вот оно, тест. И обязательно нажимайте кнопочку «Сохранить». И так же самое еще раз продублируйте «Сохранить файл». Вот у нас был тест 1. Нажимаем «Сохранить». Спрашивает «Заменить файл?» Да. Так как вы будете в течение может, своей работы изменять какие-то настройки, и когда будет закрываться программка, она будет спрашивать «Сохранить ли настройки?» Вот я нажимаю сейчас на «Закрыть». Она спрашивает, сохранить рабочее пространство, тест. Мы нажимаем, да, сохранить. Если вам нужны те настройки, которые вы сделали новые, и вы их хотите сохранить, нажимаете сохранить. Если нет, то в принципе, может вы что-то быстро настроили, если не нужно, нажимаете нет. Все, вот у меня сохранилось. И теперь смотрите, когда я запустил программу, при запуске появляется логин пароль, сервер и вот рабочее пространство. И здесь мы видим все наши сохраненные рабочее пространства Ну давайте я... Выберу то, которое мы сохраняли. Я нажимаю вот тест и нажимаю подключиться. Сейчас подождем. Подключение. Вот видите, подгружаются все наши графики. Рабочее пространство. Все, наше рабочее пространство подгрузилось и мы загрузили рабочее пространство тест, которое было последнее с фьючерсом евро-доллар. Если вам нужно предыдущее ваше рабочее пространство, заходите в настройки и запускайте отсюда рабочее пространство. Выбирайте какое-то рабочее ваше пространство ранее сохраненное и нажимаете загрузить. На этом все, спасибо за внимание, всего доброго!